70 на 250. Дорогие друзья, вы не пугайтесь, мы еще не начинаем концерт. И это даже не обстройка звука, просто совершенно случайно в этом зале присутствует Константин Казанский, тот самый легендарный гитарист, который для Владимира Семеновича все гитары на французских альбомах писал и аранжировки делал. Вот Костя сидит там скромно так вот. Я хотел просто пользоваться случаем когда его спеть несколько песен Владимира Высоцкого, да, вы пока рассаживаетесь, там все, да. ну, одну, нас... Хорошо, а -а -а. ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх Ну вот сорвался пропасть страх на наверх для остановки нет причин Иду скользя И в мире нет таких вершин Что взять нельзя среди нехоженных путей Один пуст мой Среди невзятых рубежей Один со мной а именно тех, кто здесь лег снега таят. Среди них хоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов, И вон облит. А, и тайнущих нему не следов, гранит, гранит я гляжу в свою мечту Поверх долов. И свято верю в чистоту С и слов. И пусть пройдет немалый срок, Мне не забыть, Как здесь сомнений я смог в Себе убить. День шиптала мне вода, удача всегда. День, какой был день тогда, тогда среда. Среда. Есть еще время? Верёвочку. Лёш, верёвочку, верёвочку. Позже? Поехали. Нет. Есть одну, да? Уже ритм. Вахмилю слегка, потому что я вторую часть буду петь на концерте. Вахмилю слегка, лесом правил я, Не устал, пока за здравия. А умел я петь песни в вздорные, Ох, как любил я вас, очи черные! То плелись, то неслись, то трусили рыстои И болотную слизь, конь швырял мне в лицо, Только я проглочу, Вместе с грязью слюну, Чтоб в горло скручу и опять затяну. Очи черные, как любил я вас, Но прикончил я то, что в прох припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блаш, И вокруг взглянул и присвистнул аж. Лес стеной впереди не пускает стена, Ой, прятут ушами назад, Подают где просвет, все прогал, не видать, не рожна, Полю тыглы меня до да костей достают, Коренной ты мой, выручай же, брат, И куда родной, почему назад Дождь, как яд с метлей, Недобром пропах, пристежной моей Волк нырнул под пах. Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза. Ведь погибель пришла, а обижать им не суметь. Из колоды моей утащили туза, до да такого туза, Из которого смерть я ору волкам. Побери вас, прах, а коней пока подгоняет страх. Шевелю кнутом, пью крученые, и ру притом. Эх, черные... Правда, до то топот ляск, лихой перепляс, Убинцы плесовую играют, Студи, ох, вы, кони мои, Погублю же я вас, выносите друзья, выносите враги от погони той, даже хмелисяк Мы на гряж крутой, на дни хозях хлопьях пены мы, струи в грязь лились, Отдышались, открепили, на откашлялись. Я лошадкам, сомитым, что не подвели, Поклонился в да до самой земли, Сбросил с воза манатки, поел в поводу. «Спаси Бог вас, лошадки!» Что целым иду, сколько канула, Сколько схлынула и кидала меня недоких. Ну ладно, может спел про вас, умелая, неумела я. Очир скатерть пел. Спасибо большое вам, спасибо. что у меня вот хоть еще, еще одна проверка звука зато получила. Слушай, а что-то улыбаешь, не порт, ты улыбаешься, ты улыбаешься.